Чтобы человек усилием воли вращал стрелку компаса, такое увидишь нечасто. Эта способность требует объяснения. Слишком она неординарна. Объяснение вот этому явлению, кручению стрелки компаса, к сожалению, сейчас дать нельзя. Одной из гипотез является наличие все-таки магнитного поля у Авдеева на руках, в крови человека присутствует гемоглобин. Гемоглобин полярин, он обладает магнитным моментом. Но вот если был бы какой-либо механизм, например, при проталкивании гемоглобина сквозь стенки микрососудов, то тогда можно было бы ожидать, что возникают очень сильные магнитные полярин которые могут быть и сильнее, чем магнитное поле Земли, и тогда многие волшебные явления оказываются совершенно понятными. Одной из самых сложных систем, как известно, является человек, и поэтому описание процессов, которые происходят в самом человеке, оказывается много более сложным, чем объяснение грандиозных космических явлений.